Привет! Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не может представить, что уйдет от своего тренера Этери Тутберицы. Об этом она рассказала журналистам. В воскресенье в аэропорту Ижевска прошла торжественная встреча с Загитовой, которая является уроженкой города. Ранее фигуристка Евгения Медведева приняла решение прекратить сотрудничество с Тутберицей и перейти к канадскому тренеру Брайану Орсеру на вопрос может ли она представить себя в ситуации других фигуристов, которые меняют тренеров? Спортсменка ответила: нет, не могу представить. А как вы вообще к тому, что фигуристы меняют своих тренеров? А вы можете представить, что вы можете присутствовать? у вас? Не можете представить или не комментируйте? Не могу. Фигуристка рассказала, что приступит к тренировкам с 4 июня. У меня будет короткая программа под «Призрак оперы». Произвольную мне пока еще не поставили. Сборы у нас начнутся со 4 июня, сказала она. Самая главная мечта сейчас – это просто спокойно тренироваться, когда я приеду в Новогорск. И спокойно поставить программу, чтобы зрители почувствовали ее, потому что она очень интересная. Она отметила, что в программе будут использованы те же самые наборы элементов, однако с учетом меняющихся правил. В Ижевске Загитов проведет один день. В понедельник она встретится с главой Удмуртии, Александром Борчаловым. Также ей предстоит впервые провести мастер-класс для юных фигуристов в Людом дворце Олимпийц. «Я сейчас вечером приду домой, немножко подготовлю план мастер-класса, потому что без плана не знаю, что делать», – сказала она. Спортсменка признала, что когда... Только начинала свой путь в фигурном катании, ей посчастливилось увидеть Евгения Плющенко на льду в Санкт-Петербурге, на которую она смотрела снизу вверх. Закита подчеркнула, что такие мастер-классы для начинающих спортсменов – важное событие. «Потому что есть стимул, куда стремиться дальше и не останавливаться», – отметила фигуристка, добавив, что секретом ее психологической подготовки является вера в себя и любовь к фигурному катанию. Закидывая завоевала золото, Олимпиада 2018 в Китчеване, величных соревнований по фигурному катанию и серебро в командном турнире. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все!